Всем привет! С вами Макс Ляпьв и сегодня мы находимся на Бали, в районе Чингу. И здесь мы с вами будем рассматривать таунхаусы, которые вы можете приобрести либо для собственного проживания, либо, как их все приобретают, для сдачи в аренду. Либо комбинировать, жить самостоятельно, а какое-то время сдавать. И сейчас на примере готового таунхауса я хочу показать вам основную концепцию, а потом мы с вами поедем на стройку, потому что здесь уже все продано, и получилась вот возможность найти один таун для того, чтобы показать вообще, как это все будет выглядеть. Значит, сам таун, в котором я нахожусь, и в дальнейшем, который похожий можно будет купить, имеет площадь 9%. 92 квадратных метра именно жилой и здесь есть вот такая небольшая но очень аутентичная территория в виде небольшого бассейна вот такого вот лежачка перед ним то есть здесь можно поработать посидеть почитать книжку и никто вас здесь не докучает ну естественно это ну конечно здесь нельзя поплавать это можно сказать как большая ванна но тем не менее свою атмосферу она создает первый этаж этого хаоса у нас выглядит вот так большой диван большой телевизор хорошая кухня здесь Зона хранения под лестницей. И сверху у нас располагается две спальни. К сожалению, в таунхаусе сейчас нет света, потому что он находится на предсдаче. Но тем не менее основная концепция будет ясна. На первом этаже, еще раз напомню: у нас большая кухня, встроенная вот такая техника, под дерево. Здесь значит у нас сварочная поверхность, микроволновая печь. Вот такой вот разделительный смеситель то есть можно ее вытянуть. Вот так, так и так далее. Все это работает. И пойдемте теперь наверх. Сверху у нас расположились две спальни. Две спальни абсолютно зеркальные, то есть здесь может жить, ну, либо семья состоящая там, из двух-четырех человек, либо, например, две пары, потому что комнаты зеркальные, и выглядят до него так. Большая двуспальная кровать, рабочее место, место подхоронения, и еще одно место подхоронения здесь, плюс собственные санузлы, вот так. Очень приятно то, что здесь изначально стоит качественная мебель и она вот в таком экологичном формате. То есть все сделано под дерево, даже вот светильнички, пожалуйста. И напротив у нас располагается точно такая же зеркальная спальня, большая двуспальная кровать, рабочее место, места под хранение. И здесь у нас еще одно место под хранение, также собственным санузлом. На сегодняшний день готовых таунхаусов не осталось. Последний был продан здесь по переуступке за 300 тысяч долларов. Но есть строящиеся, находятся они рядом в этой же локации. Поэтому предлагаю поехать посмотреть, где это все находится. На основании этого сделать вывод, поговорить о цене. Но все-таки какая крутая концепция, когда у вас есть хоть и небольшая, но своя территория с вот такими слайд-конструкциями, которые расширяют пространство вашего таунхауса. Семье, которая, например, любит жить на Бали по полгода, 4 месяца или сколько-то, этого будет вполне достаточно. Плюс в остальное время его можно сдавать. Комбинировать жить у себя, например, в регионе, и приезжать на Бали в собственный таун, который в остальное время приносит вам пассивный доход. Ну и раз мы с вами затронули тему сдачи, то вот такой таун в месяц дается примерно по 35 четыре тысячи долларов. А если мы с вами говорим про посуточную аренду, то тут все зависит от сезона. Начинается от 180 вне сезон и в сезон это примерно 400 долларов. Мне кажется, вполне неплохая доходность. Теперь поехали на стройку. И вот здесь, буквально в 50 метрах от уже готового проекта, строится объект, который по классу будет выше. У него будет более наполненная инфраструктура. Но, как вы видите, здесь вовсю идет стройка. И для того, чтобы понять, как это все будет выглядеть, нам нужно с вами переключиться на презентацию по щелчку пальцев. На этом комплексе у нас нет презентации, но есть слайд-шоу, по которому мы тоже с вами все поймем. Значит, в комплексе у нас будет кинотеатр. Вот, видите, на стену все это выведено. Здесь небольшой такой бассейн и зона отдыха перед. Ним. далее мы с вами видим прогулочные зоны и достаточно современные здания они могут быть не всегда знаете такой ровной формы но смотрится красиво то есть футуристично интересно и современно это вот у нас комплекс С другой стороны те же самые прогулочные зоны они зеленые и вот обратите внимание на здания то есть они такие ну вот с современным окрасом это у нас вечернее время, и здесь вот у нас припарковано Тесла, хотя ни одной Теслы на бале я не встречал. Но сами здания действительно смотрятся эстетично. Теперь мы с вами смотрим интерьер, и как вы видите, он очень похож на предыдущий там, который мы с вами посмотрели. То есть, огромное внимание отдано дереву и натуральным материалом. То есть, везде мы с вами видим теплые вот эти естественные тона, без каких-либо вычерных вот этих оттенков. То есть, все смотрится гармонично. Особенно вот эти вот веточки, которые туда запрессованы, светильники. Вот этот светильник, стул. Ну, все очень смотрится красиво. И при этом все это изначально сдается уже с мебелью и с техникой. То есть вот это все как есть, вы это все увидите. Вот эти вот массивные доски, вот эта кровать, вот эти светильники. Ну, все супер эстетично. Вот санузел. Значит, раковина у нас из настоящего камня. Плитка такая под дерево именно, чтобы сочеталась. Вот она. Ну и также натуральные материалы везде. И здесь мы с вами видим, что в комплексе можно купить всего два типа вилл. То есть односпальная вилла от 70 квадратных метров. По концепции мы с вами поговорили. И посуточная аренда вилла это от 180 долларов. То есть ROI у нас окупаемость будет 17-18% или 5-6 лет. Стоимость самой виллы 250 тысяч долларов. На момент завершения объекта она вырастет до 350 тысяч долларов. То есть ну плюс 100 может заработать. Вилла с двумя спальнями. Это примерно такая же, как мы с вами смотрели. 110 метров общей площадью. Концепция вся здесь есть. Приватный бассейн. Вот, кстати, отличие, что здесь бассейна у самой виллы нет. Здесь он есть. Посуточный арой 250 долларов. Значит, 14-20% это у нас окупаемость или 5-6 лет. Стоимость самой виллы 320 тысяч долларов и рост на завершение объекта 420 тысяч долларов. То есть, опять же, плюс 100. Здесь вот у нас такой расчет окупаемости, вы можете с ним ознакомиться. Есть консервативный, реальный, на одну виллу с одной спальней и на другую виллу с двумя спальнями. Здесь вот правда в цифре ошибка есть небольшая, но тем не менее вы этом можете ознакомиться, заскринить и прям почитать. Ну и основные причины вообще почему покупать Бали, то есть 300% рост стоимости земли за последние пять лет, 20% средний рост стоимости аренды. 60-80% заселяемости в целом по острову не только у нас. Круглогодичный сезон, низкое налогообложение, спокойная политическая обстановка. Ну и вы, когда покупаете виллу, то она у вас будет современная качественная отделка, аренда земли на 30 лет, гарантия на строительство 5 лет, то есть если что-то сломается, то, пожалуйста, может починить. Все, значит, коммуникации центральные, швейцарская страховка на виллу на один год с возможностью продления и самое главное, что вы получаете полностью готовую виллу к использованию. То есть все вот это вот, вот это. Все будет так, как есть. Включая вилки, ножи, там, стаканы и так далее. То есть вы просто даже можете не приезжать ее купить и сдавать потом сразу. Такие дела. Возвращаемся настройку. Вы увидели концепцию, вы увидели, где это находится, сколько это стоит, для кого это подойдет и основную картинку. Поэтому, если вас интересует приобретение этих таунхаусов, то все ссылки вы увидите внизу в описании к этому видео. Также, если вас интересует другая недвижимость на Бали в виде апартаментов, фил или еще чего-нибудь земельных участков, например, то также ссылки вы увидите внизу в описании к этому видео. Наша компания занимается здесь недвижимостью, поэтому будем рады помочь вам приобретение недвижимости на Бали. Ссылки внизу, вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ, есть. пока.